Здорово, С вами Моборг, я Трэш, и это Андроид Шейк! Итак, приступим к топу, который ждали многие из вас. Пару выпусков назад подписчик с ником Finhuman попросил составить топ книжных игр типа «Бесконечного лета». На что профик Чуган такой типа сказал «Такой жанр есть, визуальные новеллы называется». <как> ну в общем, я выделил пять критериев, по которым решил отбирать игры. Первое, в них должен присутствовать русский язык. Второе, игры должны устанавливаться без побочных прок, танцев с бубном и быть лично проверены мной. Третье, они должны быть красивыми, чтобы радовать глаз. Четвертое, новеллы должны быть интересными и затягивающими. Ну и пятый пункт, для красоты. Итак, придерживаясь этих критериев, я отобрал пять победителей нашего топа. Начнем, пожалуй, с самого забавного. «Романтический детектив». В музее Лавблум украли вазу. К делу приступает романтический детектив вместе со своим напарником, романтическим копом. Вас ждет захватывающая история, наполненная драмой, загадками и романтизмом, само собой. Раскройте это дело любви и найдите преступника, не выпуская розу изо рта. Ведь это так романтично! Прохождение игры не займет больше двух часов, но запомнится вам надолго. В мрачном городке Ройштадт жители стали заболевать неизвестным лекарем-недугом. На теле больных открываются трещины, и они истекают кровью. На доме каждого заболевшего перед этим видели алый шелковый шарф. Но несмотря на обилие свидетелей, никто не достал хотя бы один для исследований. В новелле «Алый шарф» вам вместе с коллегами-докторами предстоит остановить неведомую заразу и найти преступника, распространяющего мор. «Я хотел чем-нибудь разбавить эти анимешные мимими, и под руку попала Distorbed. Приключенческий хоррор, вдохновленный состоянием депрессии и наркотического опьянения Примерьте на себя роль фермера, пытающегося вдохнуть жизнь в увядающую ферму В этой новелле вам предстоит умирать То, что вы умрете, сомнению не подлежит Вопрос лишь в том, где и как это произойдет Вся игра пропитана мраком, депрессией и ужасом так что, если вы искали мрачного чтива перед сном, от которого просто стынет в жилах кровь, Disturbed точно для вас. Forgotten Not Lost расскажет историю о человеке, прожившем свою долгую жизнь вместе со своей женой, но страдающим провалами в памяти. Однажды на пороге его дома появляются две загадочные незнакомки – мать и дочь, которые просят о такой незначительной услуге, как провести в доме одну ночь, которая, как окажется, изменит его жизнь навсегда. Печальная и одновременно радующая новелла подойдет тем, кто хочет за короткий промежуток времени ознакомиться с жанром и испытать незабываемое чувство. Ну и последняя новелла под названием «Слепой Грифон» расскажет про сухой закон 20-х. Сан-Франциско открывается бар под названием «Слепой Грифон», который несколько отличается от остальных баров со спиртным, открывающихся повсеместно. Дело в том, что бар является лишь прикрытием для магов. Боясь быть раскрытыми, они нанимают простую девушку в качестве прикрытия. Но юная особа оказывается намного загадочнее, чем могло показаться на первый взгляд. Ну а теперь пора отправиться в прошлое и поискать что-нибудь интересное. Подписчик с ником Серго Кузьмин обратил мое внимание на необычный мультиплеерный шутер под названием Big Heroes 2. Bug Heroes 2. Черт! Bug Heroes 2 — это сочетание обороны башен, РПГ, мобы и экшена. Взяв под свое управление хомячков и насекомых, вам предстоит вести ожесточенные бои на кухонных столах, во дворе, на электрических плитах и так далее. Все герои имеют разные способности. объединять их в отряды так, чтобы они дополняли и усиливали друг друга. В игре 25 героев, 75 видов техники, крипов и проработанный мультиплеер. Ну а теперь перейдем к игре недели. На днях вышла нетребовательная и очень даже красочная моба под названием Planet of Heroes. Planet of Heroes можно сказать еще более оптимизирована под мобильные платформы, чем конкуренты. Все PvP бои проходят в режиме 3 на 3, а все классы делятся на танков, демагеров и саппортов. Каждый герой обладает атакой и тремя активными способностями. В меню игры можно расформировать руны для усиления способностей «Привет, Лол!». Карта представлена в виде одной линии с двумя башнями, мини-лесом и ингибиторами. Также кругом разбросаны бафы спида, демиджа и хилы «Привет, Лол!». Вся эта, скажем так, кастрация пошла мобильной моби на пользу. Planet of Heroes просто играется, удобно в управлении, не требует больше 10 минут на матч и выполнена в мультипликационной упрощенной стилизации в стиле «Привет, Лол!». Так, время узнать, чего же нам стоит ожидать на Android в ближайшем будущем. Подписчик Stardust Suns поделился своим ожиданием ликов of Arrowsource — игры с дополненной реальностью, способной потягаться даже с Pokemon GO, хотя бы в плане реализации. У каждого игрока будут свои зверьки-арозавры, наделенные магическими способностями, которых они будут улучшать, тренировать и отправлять в бой. Игроки сражаются друг с другом, чтобы улучшать рейтинг своего арозавра. Накапливая опыт, монеты и карты, вы будете подниматься выше в рейтинге. Из особенностей League of Arosource можно отметить сложные карточные сражения в дополненной реальности, а также технологии управления голосом и распознавания лиц. Первое служит, естественно, для голосовых команд, а второе — для необычных селфи со своими персонажами. Разработчики обещают выпустить игру уже в конце этого года. Ну что ж, будем надеяться, успеют. Ну и по традиции подымем себе настроение с занятным трэшем. Подписчик Нормалан посоветовал просто-таки сумасшедшую игру под названием Feed the Peak. Да, в этой игре вам нужно просто кормить свинью. А нет, не просто. Сначала вам нужно накормить свинку обычным яблочком потом запить водичкой, поиграть с другими свинками, ну а после вы вкушаете человеческой плоти, и вас больше не остановить. Поедая все больше людей, вы становитесь еще более голодны. А выполняя задание и повышая шкалу до максимума, ваша свинья сможет увеличиваться до гигантских размеров, стрелять, резать толпы людишек бензопилой и даже садиться в трактор. Не спрашивай, просто играй. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Удачи и до скорого!